Здравствуйте дорогие друзья, с вами Ростислав Франскевич и сегодня в этом видео я покажу вам регистрацию и обзор сайта WebTransfer. Для начала несколько слов о компании. Международная платежная компания WebTransfer работает на рынке индустрии электронных платежей с 2006 года. Обладает лицензией Агентства по контролю и регулированию финансового рынка Великобритании. Имеет статус Международная мультивалютная платежная система. В 2013 году объявила о создании социальной кредитной сети WebTransfer Finance, представляя новый вид инвестирования для частных лиц. Модель, когда люди напрямую кредитуют и занимают друг у друга, минуя лишних посредников где WebTransfer выступает площадкой для совершения сделок. Таким образом, работа наша в компании WebTransfer будет заключаться в том, что мы будем брать кредиты и давать кредиты, зарабатывая при этом немалые деньги. Итак, как же нам зарегистрироваться? В верхнем правом углу вы видите иконки социальных сетей. Нужно выбрать ту социальную сеть, в которой вы есть, предварительно в ней авторизоваться и нажать на эту иконку. И таким образом вы напрямую попадаете в свой кабинет. Мне же нравится немножко другой способ. Я захожу вот этот знак бесконечности и нажимая на него, захожу через электронный адрес и пароль. Мне представляется это более надежным, хотя это дело вкуса, пожалуйста, можно регистрироваться и через социальные сети. Вводим цифры и нажимаем войти. Мы попадаем в наш кабинет веб-трансфер и у вас э, прежде всего вот в верхнем правом углу под вашей фамилией будет профиль. Нажимаем на профиль, ну или в настройки. То же самое. И попадаем в мой профиль. Первым делом нужно заполнить мой профиль. Выбираем никнейм, ваш логин. Ставим галочку Отображать или не отображать. Никнейм. Имя, фамилия, отчество, пол, скайп, телефон. Электронная почта. Страна. Обязательно подтверждаем телефон. Придет смс подтверждение. Цифровой код вставляем в соответствующее поле. И таким образом телефон подтверждается. И вам на кошелек сразу же придет бонус 50 долларов. С которого можно начать работать. Нажимаем далее. Далее. И заполняем серию, номер, дату выдачи паспорта, кем выдан, свой адрес и также платежные данные. Нужно заполнить максимальное количество платежных систем, которые у вас есть. Карта, Perfect Money, OcPay, PayPal, WebMoney. Обязательно Payer, потому что платежные операции компании вам трансфер совершая через эту платежную систему поэтому надо завести аккаунт кошелек Payer, пройти верификацию и идентификацию как это сделать подробно расписано в аккаунте Payer. яндекс кошелек еще есть у меня страна банка получателя и можно нажать отправить После того, как будет заполнен профиль, мы переходим обязательно в документы. В документах необходимо загрузить скан или фотографию паспорта главная страница и паспорта регистрации. Сделать это очень просто. Выбираем паспорт главной страницы, нажимаем на плюсик, ищем у себя на компьютере Загруженный файл, нажимаем открыть и загрузить. То же самое делаем с паспортом регистрации. Сделать это очень важно, так как после того, как одобрят ваши документы, вы сможете получать займы. А это в свою очередь очень важно, чтобы увеличить сумму кредита на арбитраж. Подробно об этом я рассказываю в своем видео по стратегии заработка, где даю подробный алгоритм действий для заработка 500 и более долларов в месяц. Далее аватар. Здесь то же самое мы загружаем файл нашу фотографию. Таким же образом открыть и загрузить. Социальные сети. Здесь можно добавить социальную сеть, безопасность. Здесь можно сменить пароль. Далее вкладочка вложения. Вложение и вложить. Здесь мы будем давать кредиты. Здесь вкладочка занять. Здесь мы можем брать займы. Подробнее об этих вкладочках я расскажу в другом видео. Вкладочка отправить. Здесь можно переводить деньги между участниками системы. Вкладочка вывод. Здесь можно выводить деньги от суммы 50 долларов. Вывод быстрый. Почему я говорил, что нужно много платежных систем? Потому что мы поставим галочку ускорить вывод средств. И тогда система выведет на какую-то из платежных систем, которая свободна наиболее быстро. Вот. Если будет мало платежных систем, то это может затянуться на сутки двое-трое, пока выведется на ту платежную систему, одну, которая у вас есть. Далее. Переходим, где наш логин. Вот такая птичка. Блок. Вкладочка. Здесь... На блоге размещены спецвыпуски, новости компании, сообщения, отзывы, акции. Вся информация, благодаря которой вы будете в курсе всех событий компании. Бонусы. Очень удобная вкладочка, где мы можем поделиться в соцсетях информацией о веб-трансфер. То есть пост. Картиночка с уже сгенерированной вашей реферальной ссылкой. Таким образом вы можете приглашать партнеров. А по партнерской программе WebTransfer вы будете получать 50% от отчислений партнеров в гарантийный фонд. А также от партнеров второй линии вы будете получать 5% от отчислений в гарантийный фонд. Гарантийный фонд это такой фонд созданный компанией. С которого возвращаются невозвращенные кредиты заемщиков. Спешу вас успокоить. Это бывает крайне редко. Я, например, с таким даже и не встречался. Но статистика говорит, что где-то процент. То есть из 101 случай такой может быть. Гарантийный фонд, отчисление от него может быть от 50 до 40%. процентов И менее в некоторых случаях. Вот такова партнерская программа. Далее. Биржа. Э, вообще, система сводит автоматические заявки ваши на получение кредита и на взятие кредита. Но вы можете зайти вот сюда на биржу и вручную посмотреть кредит и взять его, в который вам понравится сумма, дни, проценты. Наводим и взять кредит. Нажимаем. Если все нравится. Таким образом, мы можем взять кредит. А вот здесь вкладочка, мы можем дать кредит, опять же выбираем сумма, которая нас устраивает, и дни проценты, наводим и можем дать кредит. Еще вкладочка есть купить сертификат, здесь мы можем как купить, так и продать сертификат. Сертификат это документ, который выдается при выдаче кредита, который свидетельствует о том, что вы дали кредит и имеете право на его возврат. Если срочно понадобились деньги, можно этот кредит выставить. Вообще можно продать системе сразу по номинальной стоимости. Это быстро. Но если вы хотите получить за него больше, можно выставить его на биржу сертификатов. Таким образом, здесь мы можем э, дать немножко больше цену. Его могут купить. Вот так люди могут посмотреть. Купить, например. И посмотреть, какая сумма, какой доход и какая прибыль. Кстати, вот очень хороший сертификат. Его можно сразу же приобрести. И это точно мы уже получаем хорошую прибыль с него. Подтвердить. Подтверждаем мы забираем этот сертификат. Отказаться мы не берем, просто просмотрели таким образом еще один источник дохода мы можем торговать на бирже сертификатов можно приобретать их можно продавать идем дальше вкладочка архив здесь у нас архив наших кредитов вложения займы далее партнерка Здесь у нас баннеры и партнерские ссылки и другие маркетинговые материалы для привлечения партнеров, приглашение построения партнерской сети. Вот в частности, партнерская ссылка ваша будет здесь. И маркетинговые материалы. Идем дальше. Поддержка. Очень важный раздел, потому что если вы будете строить партнерскую сеть, нужно работать с партнерами и им помогать. Вот здесь мы можем видеть все вопросы, которые задаются партнерами мне, в частности, как старшему партнеру. Я нажимаю, смотрю вопрос и отвечаю на вопрос. Это помогаю я, а вот эта вкладочка мне помогает. Если у меня возникают вопрос к моему старшему партнеру, то я здесь могу задать вопрос. Идем дальше. Уведомление вкладочка. Она чем-то похожа на первую вкладочку блок. Здесь также все у нас новости, акции, форумы, вебинары. И так далее но это свежая информация самая свежая на блоге уже информация вся настройки это наш профиль мы его сделали и обязательно вот эта вкладочка очень важный выход все-таки у вас на балансе будут большие средства и обезопасите себя перед тем как закрывать на крестик нужно нажать на выход и выйти из своего аккаунта. Таким образом мы рассмотрели, как регистрироваться правильно на сайте WebTransfer и рассмотрели его функционал. Приглашаю, дорогие друзья, в мою команду. Со своими партнерами я работаю, проясняем все неясности, помогаю в скайпе быстро стартовать, а проект достойный, проект надежный. Ссылочка будет под видео. С вами был Ростислав Франскевич, желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч.